Почему люди не любят брать ответственность на себя? Потому что чаще всего они просто не понимают, что такое ответственность. И в большинстве случаев понятие ответственность путается с понятием долг а долг на себя не любит брать никто потому что его много он тяжело и он с каждым днем становится все больше и когда мы не знаем что такое ответственность но подменяем это слово словом долг то конечно теперь звучит вопрос а почему люди не любят брать на себя долг но ну, я думаю что каждый из нас знает почему мы не любим брать на себя долг долг тянет он сосет энергию он забирает жизнь он забирает силы и ни к чему хорошему не не ведет. И чем больше у нас долгов, ментальных, моральных, материальных, физических, душевных, духовных, тем тяжелее нам жить. Поэтому люди очень-очень-очень не любят брать на себя долг, но называют это «не люблю брать на себя ответственность».